всем привет с вами блог фрилансера сегодня еще немножко по дизайну на свободную тему я буду создавать такой баннер для продажи iphone 6s ну или просто для рекламы возможно кто то что-нибудь да интересно из этого урока и для себя найдет так давайте закроем у меня есть на компьютере вот такие вот макапы айфонов я сейчас его открою вот там. такой вот iphone мы будем использовать Допустим отпустим его ниже. Сразу же на этом баннере мы, пожалуй, и поработаем. Так, следующая задача мы будем поставим сюда изображение гор. Так, откроем браузер, что-то я его не открыл сразу. Кстати, вот браузер этот от Оперы, Opera Neon, он очень классный. Если вам нужно что-то поделать, просто по серфи в интернете. Тут нету всяких плагинов, но зато скорость его работы очень. Отлично. Даже слабенький пока у вас будет его довольно шустро тянуть. Так, откроем слайд Unsplash. Изображение гор. Гор у нас Moon. У нас высвечивает Mountains. Так. Тоже прикольный довольно-таки сайт Unsplash. Кто еще не пользуется, советую. Посмотреть, есть много качественных картин, есть такой, мне кажется, хороший у них отбор по качеству. Всякого говна и хлама довольно-таки мало. Так, давайте. Гора-гора-гора. Сейчас что-нибудь подходящее найдем. Так. Давайте пока поставлю на паузу, чтобы не отнимать время. Так, я нашел наше изображение гор. Так, сохраним ее на компьютер, что сразу я этого не сделал. Так, здесь сразу можно выбрать, посмотреть папку, где я ее сохранил. Откроем ее в Photoshop. Как, кстати, звук? Мне кажется, сейчас он будет погромче у нас, я. Понастраивал, немножко микрофон поковырялся Вчера я это сделал быстро-быстро Чтобы выпустить видео На нового микрофона А сейчас подошел к этому делу Уже чуть более основательно Микрофон очень чувствительный Мне кажется даже Если в соседнем доме кто-нибудь чихнет Его будет слышно вам Так, я перетащил ее в Photoshop Здесь можно ее закрыть Преобразуем смарт-объект нашу картинку сразу Ctrl-T. И уменьшим. То, что микрофон чувствитель, наверное, будет слышно, даже какие такие звуки. Хлюпанья что ли как назвать. Так, и откроем папку с макапом айфона И вот сюда все вот перетащим. Немножко уменьшим непрозрачность гор. Чтобы было видно, где будет располагаться относительно экрана наша вершина. И еще немножко уменьшим. Так. Вот так вот, думаю, будет хорошо. Я можно еще немножко поднять ее наверх. Готово. Так, что делаем дальше? Непрозрачность мы сейчас уберем, вернее сделаем на сто процентов. Зажимаем Ctrl клавишу и вот появляется вот на к одного эти такое обводка. И нажимаем на маску слоя. Вот, теперь все, что было за границей вот это вот выделение у нас исчезло, вернее скрылось. Теперь мы можем взять ластик, выбрать другой цвет здесь вот на палитре и она будет у нас проявлять теперь все что вы нажимаете вот в этой вот она проявляется если нажмете x то есть замените вот палитру она наоборот будет исчезать то есть можно стирать и выводить наше изображение можно неаккуратно вот изображение гор проявить скажем так а потом стереть Теперь на X и стираем. В прошлом видео мне писали, почему ты пользуешься пластиком, а не, допустим, пером. Ну, вот такие вот объекты, где не сильно важно, важна аккуратность, то есть можно зацепить что-то. У нас большой контраст с изображением есть, то можно использовать пластик, почему бы и нет. Ну или волшебную палочку, если есть большой контраст между цветами, а вот здесь вот мне удобнее лично ластиком я чуть-чуть зацепил горы в этом ничего страшного нету чуть, -чуть повысим жесткость так если вы что-то удалили нечаянно то нажимайте на x и снова проявляете с краю так наверное, слышно даже Щелкание клавиатуры я с этим вопросом что-нибудь решу наверное. Поставлю держатель для микрофона, чтобы у нас он не стоял на столе и принимал меньше, меньше вибраций. Нажать и от... был подальше от компьютера. что немножко шум от компьютера берет. Что, что кулер гудит, и он эти звуки цепляет из-за своей чувствительности. Микрофон Аудиотехника AT2020 USB ⁇ Для тех, кому интересно. Так, вот мы закончили обработку нашего изображения. Теперь я хочу поставить на задний фон такую вот картинку облаков или небо на типа ищем сразу в Google небо PNG. Если что-то не знаешь, то Google, как говорится. Так, вот эту вот картинку я, по-моему, использовал. Да, вот видите на прозрачном фоне у нас небо. Нажимаем в полном размере и сохраняем ее на компьютер. Почему отсюда нельзя просто скопировать и вставить в Фотошопе? Потому что он, ну, по крайней мере, Windows, он не копирует прозрачность. В итоге у нас получится черный фон вместо белого. Так, перетаскиваем Photoshop. Так, и вот этот слой перетащим под слой с Айфоном. Вот, теперь у нас сзади виднеется такое небо, как будто так и было. Так, немножко опустим ниже все эти iPhone и небо. И напишем наш текст. Цвет можно взять отсюда, хотя, наверное, возьму какой-нибудь темно-серый. 333. Так, начертание гельветика. Ну, пусть остается. iPhone 6S. Увеличим шрифт, выделим. Здесь вот. Ctrl-A и выделим по центру. Вернее, выровнем. Ну, я не знаю, стоит ли делать его большим шрифтом, но, наверное, ставлю так. И снизу текст маленьким шрифтом. это на 16. Ой, большой 14 есть iphone и все остальное так и также выровняем И снизу напишем цену. Вот я не знаю, сколько он стоит, просто так от балды, от 45 тысяч рублей. Выровняем по центру. Так как макап у нас такой золотой, то можно в принципе использовать оттенки желтого. Выберем заливку. Вот такой вот цвет не очень будет, наверное, а вот поярче желтый чему бы и нет так возьмем наш цвет и с помощью прямоугольника зададим ему обводку Ну я делал вчера что-то похожее То есть, в принципе урок похож на вчерашний мне кажется мы также используем маску слоя также используем обводки такие же так вот 45 тысяч рублей можно чуть повыше поднять не прилипало ну в принципе вот и все такой получился простенький незамысловатый баннер. суть его было в том чтобы понять как делается эффект такой вот типа 3d То есть я давно делал лендинг сейчас покажу это было в 2016 году очки виртуальной реальности и как раз таки оттуда я взял этот урок так сейчас я его найду так он конечно ну не совсем айс я бы сказал но вот именно там использовался вот этот эффект данный так это не все не то вернее 1920 за это время опыт конечно уже вырос но вот, вот такой вот эффект я здесь делал то есть с помощью данного данной техники делать железного человека а колу в общем смысл в том что очки виртуальной реальности подключаются к телефону и появляется якобы эффект дополненной реальности и вот я вспомнил данный заказ и решил показать вам данный эффект вот такие вот делали штуки Ну вот и все, в принципе, на этом все. Подписывайтесь на блог, ставьте ваши лайки, напишите, как вам звук стал ли он наконец-то громче или все такой же тихий. Всем удачи, спасибо, что пишите комментарии. Пока.